Приветствую вас, друзья! Я думаю, что большинство из вас уже в курсе, что нас ожидает коридор затмений, который начнется 20 апреля и продлится до 5 мая. Чем он важен? Важен тем, что в период затмений, как правило, энергия очень мощная, могут происходить разнообразные, очень важные эмоциональные события, и, как правило, накануне и первые дни в начале затмения не рекомендуется делать что-то новое, принимать кардинальные решения, приезжать в другой город или страну. Также это затмение еще интересно тем, что оно проходит в период важных событий, которые связаны с конфликтом между соседними странами, такими как Украина и Россия. Всем интересно, как оно может повлиять на эти события, ну и соответственно, как оно повлияет на каждого из нас. Мы сегодня все это постараемся более-менее подробно рассмотреть по основным аспектам. Ну а теперь пару слов о самом затмении. Затмение в апреле, что о нем известно? Ну, как минимум, оно не будет видно с территории Украины, оно будет видно с территории Южной восточной Азии, Австралии, а также на островах в Тихом, Индийском океанах и Антарктиде. Состоится 20 апреля 2023 году, считается гибридным солнечным затмением. По времени это будет 7 часов с копейками. Произойдет в последнем градусе знака Зодиака Овна, 29 градус 50 минут, в 129 девятом Сарасе. По градусу оно связано с решительностью, с упорством, жизнью полной труда, неприятностей, но и также возможностью разрешить что-то очень важное конфликтное и если мы помним Овен он у нас связан с активными действиями борьбой за что-то свое он сильный он идет на отчаянное отвоевывание чего-то что считает своим смелый решительный честный по сферам, значит, последствия после этого затмения могут ощущаться в течение 6 месяцев после фактической даты затмения. Ну и в центр внимания будут ставиться такие задачи, как власть, лидерство, управление войной, бунты, митинги и гонка вооружений. Также затмение 20 апреля. Интересно тем, что оно будет являться повторением полного солнечного затмения 8 апреля 2005 года. Вот можете вспомнить, у кого что происходило в жизни в этот период и проанализировать. Следующее затмение такого типа произойдет 30 апреля 2041 года. Следующее лунное затмение 5 мая 2023 года в Скорпионе, которое закроет этот коридор, Состоится, как я уже говорила, 5 мая По типу это полутеневое лунное затмение По времени оно будет приблизительно полдевятого вечера Будет полностью видно над Азией Австралией А его восход будет виден над Африкой и большей частью Европы В основном восточной и центральной это будет 14 градус 58 минут Скорпиона в 141 Сараса. Его градус означает открытость, склонность к эксцессам, излишняя доверчивость, порой приводящая к несчастью. Если говорить о сферах влияния, то это деньги, как правило общие деньги, трансформация, секс, разрушение, убийство, ну не дай бог ядерное оружие или война также он тоже связан с мятежами, бунтами, опасностью с воздуха и может означать ну, много неприятных моментов для обычных людей. Управителями обоих затмений будет являться Марс, так как Марс управляет и Овном, и Скорпионом. И если вы помните, Марс это у нас бог войны, поэтому война и все, что с ней связано, будет сопровождать большинство из нас. Разница только лишь в том, что затмения в Овне приносят ну, какие-то очень важные перемены внешние, а в Скорпионе они больше вызывают такие закулисные действия, свержение власти военным путем, установление тирании, то есть очень много тайн. Могут увеличиваться общественный беспорядок, ну и естественно природа тоже, тоже может начать бушевать в это время. Также есть такое понятие, как срединные точки между затмениями. Это особые периоды, когда нельзя ничего предогадать. Время штиля полного, неведения, незнания, непонятности. Все происходит само собой. И может быть какая-то одна слепая случайность прийти в жизнь человека или целой страны и кардинально изменить что-то в его жизни. Могут неожиданно закладываться какие-то непредвиденные события, циклы. Действие может быть хаотичным, непредвиденным, но очень важным и влиятельным на следующие периоды. Никогда не загадывайте желания в среднюю точку. Не стройте планы, не намечайте важные дела. В 2023 году это будут такие даты. 28 апреля, 18 июля, 25 июля. 1 августа. Запомните, пожалуйста, эти дни и будьте в эти периоды плюс-минус 2-3 дня максимально осторожны. Ну, а что же положительного, наверное, многим будет интересно, нам принесут эти затмения. Они принесут необратимые события и даже не они а именно события, которые в дальнейшем, могут кардинально изменить нашу с вами жизнь. Минус в том, что это могут быть очень тяжелые трансформационные изменения, но они необходимы для нас, для нашего духовного роста. Они наводят порядок в нашей жизни. Можно даже сказать, что в эти периоды судьба начинает руководить нами, исправлять наши ошибки и назидательным образом наставлять и вести по жизни. Проще говоря, что не делается, то к лучшему. Ну а теперь давайте обратимся к карте самого затмения. Ну, начинаем с 20 апреля 2023 года. Как видим, вот Плутон, вот кармические лунные узлы. Этот аспект называется квадрат. И он будет наблюдаться практически все время с 20 апреля и до, ну, практически до октября 2023 года. О чем это говорит? Если узлы показывает вектор, вектор развития, направление, движения, куда нужно двигаться, то планета, которая находится здесь на углу, Плутон, она показывает... Угол – то, через что должны проиграться важные события, то, через что они должны реализоваться. Если южный узел у нас олицетворяет наш опыт, накопленный нашу чашу, то северный – это то, к чему нам нужно стремиться, к чему нужно двигаться. Накопленный опыт у нас связан со знаком зодиака Скорпион. Это власть, это борьба, это силовые структуры. Это управление, давление, это коллектив, коллективное давление, коллективное управление. А северный узел в тельце, он призывает произвести в жизни фундаментальные перемены. Чем будут связаны эти перемены? Во-первых, должны правильно распределиться социальные и личные ресурсы. Социальные ресурсы – это что? Это материальные ценности, образование, статусы, партнерские взаимоотношения, которые помогают найти место, свое место в обществе. Внутренние – это психический, личностный потенциал, иммунитет, характер, навыки человека, которые помогают обеспечить свои потребности и обрести финансовый фундамент. Почему это важно? Потому что обретение внешних социальных ресурсов без опоры на внутренние личностные почти всегда приводит к потере и тех, и других. А планета Уран, которая находится в знаке Зодиака Телец, в соединении с Северным узлом, она ну, была в соединении, она как раз дает необходимость глобальных, глобальных преобразований в общественных масштабах. Возникают такие обстоятельства, когда вынужденно приходится пересмотреть свои привычки в обращении со всем материальным и выстроить с ними новые отношения. На государственном, на государственном уровне это означает, что для того, чтобы прийти к, к материальной устойчивости, важно преодолеть очень серьезный кризис. Это может коснуться и собственности какой-либо из стран отношение к ней это может коснуться и вводом электронных денег контроля за ними то есть здесь будет достаточно много и очень важных, серьезных преобразований и это еще будет продолжаться что касается Украины то мы знаем, что она относится к знаку Зодиака Телец идет по этому знаку и из приятного с 16 мая по 18 июля 2023 года Юпитер, знак который все расширяет, он будет проходить по знаку Зодиака Телец, а это является одним из показателей того, что перемены для Украины будут достаточно яркими и позитивными. Ну, будем на это надеяться. Ну а теперь давайте посмотрим, вообще какие события вызывало смена знака Плутона ну, и только лишь к самым таким ярким мы обернемся смена знака Плутона и в аспекте к узлам возьмем к примеру Первую мировую войну с 28 июля 14 по 11 ноября 18 смотрим Плутон находится во втором градусе знака Зодиака Рак узлы на оси Дева Рыбы. Ну, в принципе, здесь прямого аспекта к ним нет. Но мы все помним, чем все это закончилось. Распад Российской, Германской, Османской и Австро-Венгерской империи. Теперь давайте посмотрим на начало Второй мировой войны. 1 сентября 1939 по 2 сентября 1945. -го. Плутон находится... В первых градусах льва и формируют четкий квадрат к кармическим узлам. Здесь еще и южный узел в соединении с Сатурном. Кстати, вот сейчас ситуация противоположная, если так перевернуть карту. Смотрите, в, пятый, в пятом градусе южный узел в Тельце. А на начало войны Второй мировой. Ю, вернее, там северный узел, а здесь южный Ну вот сейчас давайте я построю их вместе Видите? Возврат узлов происходит Вот, здесь перевернутые То есть смотрят друг на друга узлы Говоря простым языком Или переводя на более простой язык Данный аспект может показывать Что что-то может завершить то, что было начато еще тогда, в начале, то есть какой-то процесс, который начинался еще в начале Второй мировой войны. И вот еще один интересный аспект, когда Плутон был в первый градусы Скорпиона, здесь он вообще находится в знаке своего управления, недалеко от узлов кармических, то на момент катастрофы Чернобырской, он был в точной оппозиции к транзитному Солнцу в Тельце. Исходя из всего вышесказанного, думаю, что мы станем свидетелями чего-то очень важного, трансформирующего в ближайшие месяцы. С кульминации 12, с 12 по 18 июля к середине точке затмения. Посмотрите, какой яркий квадрат будет находиться в небе. Ну, а какой сферы жизни коснуться изменения каждого представителя знака Зодиака, предлагаю посмотреть более подробно сейчас. Ну, давайте начнем с самого Тельца. Телец это знак, для которого будет важно определиться четко со своим окружением. Со своим имуществом, со своим местом жизни и своими дальнейшими шагами. Своим миром, который вы будете продолжать строить для себя. Ну и для вашего ближайшего окружения. То есть, кто вы? Ответить на вопрос, найти решение, ответы на вопросы. Кто вы? Чем вы будете дальше жить, заниматься, найти свое предназначение и по Северному узлу? Извините, по южному противоположном знаке, отвечающему за партнерство, здесь есть необходимость, ну даже не так, перед вами станет такая необходимость, как либо по судьбе от вас уйдут какие-то люди, либо вы сами с ними легко разойдетесь. Давайте посмотрим, в какой дом попадает у вас Плутон. Получается 12-11-10. Ну, я думаю, что здесь произойдут какие-то очень важные перемены в вашем социальном статусе, а также в вашей карьере. Каких-то главных ваших целях, в вашем направлении. Сама судьба вас выведет куда-то на да, другую дорожку. То, чем вы будете заниматься э, дальнейшие годы. Близнецы, так, для вас это 12 дом. Ну, я думаю, что важно, важно расставить все точки И над всем тем, что вы скрывали, над какой-то вашей скрытой областью вашей жизни, то, что вы не афишировали. Кому-то есть указание выйти из подпольного образа жизни, стать, даже наоборот, не выйти, а войти, наоборот, найти решение, найти решение каких-то своих внутренних проблем, даже в одиночестве или в том, чтобы творить как-то в одиночестве, больше опираться на свои внутренние ценности. Еще это для кого-то может быть показатель, ну это один из важных показателей эмиграции, Смена профессиональной деятельности. Тут у вас еще и произойдет очень важная трансформация, трансформация в сознании, осознание чего-либо, поскольку Плутон по девятому пойдет, от а девятый это внутренние убеждения, философия, а также это тема за границей, Очень четко прослеживается за границей. На внешнем уровне, ну а внутреннем это глубокие ваши внутренние трансформационные какие-то процессы. Возможно, кто-то свою деятельность вяжет за границей, кто-то свою жизнь, кто-то может серьезно заняться своим здоровьем. Возможен вариант, что ну, кто-то поменяет свою сферу деятельности, связанную как-то с благотворительностью в большей степени. Но ну, время покажет. Далее смотрим на рака. Рак, так, для вас одиннадцатый дом задействован и пятый. Значит, что-то отойдет. Прошлое, связанное с любовью, отношениями с детьми, с хобби, с развлечениями. Есть указание на то, чтобы вы больше внимания уделяли своему коллективу, в котором вы вращаетесь. Как можно больше окружали себя дружеским окружением. Поскольку если вы хотите достичь успеха в профессиональной деятельности, то для вас важно научиться строить коммуникации с коллективами. То есть для вас ваш рабочий коллектив должен быть вашим дружеским, стать дружеским коллективом. И у вас есть шанс по плутону восьмому доме научиться зарабатывать за счет ресурсов других людей или на ресурсах других людей. И обязательно в коллективе. Вот больше всего повезет тем, кто стремится к собственной реализации через коллективы или с коллективами лев у вас здесь очень интересная история десятый четвертый дом получается что ваш опыт накопленный в плане реализации своих возможностей связанных ну как с личным бизнесом когда вы работаете сами на себя так и с вашей семьей и возникают новые возможности для построения удачной карьеры, для реализации себя на карьерном поприще. А произойти это может через какие-то важные изменения в вашем партнерском составе. Сейчас у вот меня пошло, что вам хорошо... Принесет удачу, взаимодействие, работа с материальными ресурсами. Земля, недвижимость. Кто занят в этих сферах, то здесь у вас может хорошо пойти. Дева, так, третий, девятый. Третье это прошлый опыт. Значит, я думаю, что у вас может пойти реализация в сфере работы. Если вы сделаете упор на что-то дальнее, дальнее, заграничное, еще по девятому дому может хорошо пойти преподавание, потому что у вас уже есть необходимый накопленный опыт для того, чтобы делиться своими знаниями с кем-то другим. То есть, можете что-то еще организовать для того, чтобы обучать. Кто занимается экспортом продукции, тоже подходит, особенно если это касается ну, продуктов питания, например. Все, что выращено на земле. В общем, ваши деньги, ваши возможности связаны со всеми, что далеко и высоко. Далее, весы. Так, у вас ось 2-8 дом. Второй дом это Южный Узел, он уже здесь отработан, то есть вы умеете зарабатывать, научились. Вам рекомендуется меньше прикладывать собственных усилий и больше задействовать ресурсы ваших партнеров. Так, подсказка, через что? Это должно быть ваше хобби, ваши дети, то, чем вы увлекаетесь, это ваша любовь, да, может быть, те, кого вы любите. То есть реализация через детей, через хобби, через любовь. Скорпион. Так, получается, что по южному узлу вы уже себя отработали, получили необходимый опыт, уже научились всему, чему нужно было научиться по судьбе, по карме, ну, на сегодняшний момент приобрели. И теперь, основываясь на этом опыте, для вас важно получить, получить своего партнера. Это может быть партнер для брака, может быть партнер для работы совместной реализация идет через дом через семью я думаю что это проиграется в большей степени для тех кто определился со своими внутренними ценностями то есть те для кого на первое место вышла семья судьба приведет к вам того человека который Имеет шанс стать вам поддержкой и опорой на многие годы. Стрелец. Так, у вас закончилась работа над чем-то скрытым, тайным, не над какими-то важными вашими психологическими проблемами. Также это может быть результат окончания лечения. Благотворительности ухода от одиночества и идеи связанных с эмиграцией к чему вы пришли во-первых улучшение по здоровью и шанс значительно улучшить свое состояние в этом году через контакты через обследование знаете как такое ощущение что будет на один один способ решения ваших проблем как по здоровью, так и по работе. Потому что шестой дом, в котором у вас находится узел северный, он означает работу. Или найдете работу своей мечты, или же получится как-то реализовать себя какой-то деятельности, которая для вас очень заманчива. По третьему дому это командировки, это переписка, это документы. Это постоянное общение, телефонные звонки, то есть через общение. Причем есть указание, что место будет такое хорошее, тепленькое. Козероги. Так, поехали к Козерогам. Ну, в долгое время, лет 15, так были носителями Плутона в своем знаке. Сейчас он выходит. Ваш второй дом. Так, Трансформация вашей материальной сферы должна произойти через что? Через одиннадцатый дом и через пятый. Значит, любовь, дружба, дружба, любовь. По северному узлу значит, вам достаток и удовлетворение может принести служение своим любимым это дети это хобби это те люди которых вы любите или человек которого вы можете полюбить важно не, рассыпля... не рассыпать свое внимание не разбрасываться а концентрироваться на ком-то одном еще так интересно выходит что правильный выбор, Правильный выбор приведет к улучшению вашего материального положения. То есть, или наоборот, через решение каких-то вопросов, связанных с вашим материальным положением. Даже наоборот, наверное. Как только вы сами самостоятельно начнете решать все свои материальные, материальные вопросы, к вам придет любовь, улучшится взаимоотношения с детьми. Ну, хорошие, должны быть интересные изменения. Водолеи. Так, вы у нас тут фавориты. Вас. Плутон в первом доме. Ну, вам придется меняться, хотите вы этого или нет. Меняться через что? Так, что вас заставит поменяться? Значит, есть указание на снижение концентрации внимания к карьере, вашего статуса и улучшение взаимоотношений с вашей семьей, с вашей недвижимостью. Ну, обретение недвижимости, возможности будут появляться. Тем более, что тут телец земной знак. И благодаря вашим собственным силам, вашим собственным стараниям, да, появится шанс приобрести свою семью, устроить свой быт, укорениться, но через свои собственные трансформации, свои собственные реформы. То есть что-то вы должны поменять сами в себе кардинально. В своем мировоззрении, в своем отношении к этому миру, в том, как вы действуете ваших ценностях, приоритетах, ну, у вас произойдет такой бум рыбы. Так, у вас узлы оси третий, девятый дом, причем северный узел в третьем, южный в девятом, отработанный 9 Ну, у вас здесь могут быть такие ситуации, как окончание формирования некоторого мировоззрения, то есть, есть уже некоторый багаж знаний, умений, может быть окончание получение ваше образования, возврат из-за границы или окончание взаимоотношений с кем-то издалека. И очень-очень много общения должно быть вокруг вас, в ближайшем вашем кругу. Там переписки, постоянный поиск информации, постоянные коммуникации. Они приведут к изменениям по вашему 12-му дому. Это может быть и движение к иммиграции, а может быть, а может быть, занятости в сферах, связанных с 12-м домом, сюда относятся благотворительность, медицина, ваше психологическое созревание. Кстати, вот для тех, кто реализует, ну, хочет себя реализовать в, в сфере, связанной с психологией, то как раз вам этот период может принести очень хорошие результаты. Так, ну и заканчиваем овном. Смотрим. Так у Овна получается указание на второй дом. Значит, для вас важно отойти от возможностей реализовать свои материальные желания связанные с ресурсами других людей и научиться самостоятельно, то есть прийти к тому, чтобы самостоятельно обеспечивать свои потребности через Плутон. Плутон у вас находится где? В 11 доме. Значит, это поменять коллектив, это должно быть взаимодействие с коллективами, с разными людьми, которые могут быть... Совершенно, ну, я имею в виду, что поменять свой коллектив и взаимодействовать с ним на более таких, знаете, равноправных, что ли, правах. Без того, чтобы кто-то кому-то указывал, а вот прийти к какому-то коллективному сотрудничеству. И таким образом вам получится решить свои материальные вопросы. Ну, таким будет прогноз. Как пройдет коридор затмений, все на себе обязательно почувствую. У кого будет желание, отпишитесь. От вас, пожалуйста, кому было интересно, лайк, подписка. И до встречи в следующих прогнозах.